друзья всем привет сегодня будем разбираться с проблемой одного пистолета человек через меня покупал э, с москвы это lph 400 с головой Vx. Э, много пистолетов таких было продано и это первый случай вообще ну, по крайней мере мне позвонили первый раз и сам я не сталкивался с такой проблемой у человека травит сейчас покажу Сейчас покажу, что травит. Человек позвонил, говорит, услышал звук, что травит, как будто слегка нажат курок. В шланге 8 атмосфер. Так, в принципе, ничего не слышно. Звук. То есть, такое ощущение, что чуть-чуть нажат курок. Сейчас будем разбирать пистолет, смотреть, что с ним. Просто интересно, что там внутри произошло. Обычно эта проблема может быть из-за того, что пистолет замочили полностью в растворителе. То есть резинка разбухла, которая тут одна уплотнительная резинка вот здесь стоит. Резинка разбухла и просто не перекрывает. Либо же какой-то мусор попал. Все, других вариантов нет. Если заводской брак, это было бы слышно, сразу достав его из коробки. А так это брак приобретенный. То есть это апрель, май, июнь, июль. Ну, скажем так, 4 месяца назад был куплен этот пистолет. То есть в процессе работы это появилось. Сейчас разберем, посмотрим, что там происходит. Самому интересно добраться до этого клапана никогда туда не лазят. начнем с того, что нам нужно добраться до этого клапана, вытащить иглу. Реально первый раз такая проблема. Я свой, у меня была LPH, ну такая же. Я бывало его, что и замачивал. То есть мы полностью в и ничего не происходило у меня. Ну, всякое бывает, может действительно заводской брак. 17 башка довольно-таки легко пошло. Я думал сильнее будет закручено. Так, аккуратненько у нас тут паранитовая обжимка. Под ней есть мусорок. Сейчас свет включу. Ну, не сказать, что это прям мусорок, просто есть какое-то вот черное вот в этой части. Далее я просто не знаю, что там внутри, поэтому надо аккуратненько. Пружина. Пружина без стороны и клапан. Тот, который. Я так понимаю, перекрывает. Есть какой-то мусор на налет. Черный на конту. Не знаю, как так передать. Он, он не сильный, но он имеется. Сейчас ради интереса, если санек будет не против, мы разберем его пяшку, которая 2 года, которая работала в таких условиях, что ну, врагу не посоветуешь, да, Санек? Если что, сейчас это и разберем. Так, смотрим, что там еще внутри. Там у нас внутри. Ага, получается. Хм, интересный механизм. Так. Так, надо снять курок. Раз, два, три. Ну, так, пистолет, в общем, у человека чистый, не сказать, что он его там насиловал, то есть он его мыл даже под курком, но наслоение грязи, конечно, имеется. Растворитель не самый чистый был. Сейчас мы, да, ради интереса сравним Сашкину упяшку. Так, тут я не могу вытащить этот механизм, мне мешает уплотнитель иглы. А, наверное, я его сейчас вытаскивать не буду. Там внутри шестигранником откручивается пластиковая вставка. Под ней есть резинка. Теперь только надо найти каким шестигранником. И как вот туда. Ага, вот так. И вот так. Пошло не туго. В принципе, удобно сделали. Все откручивается. У Девилбисов там, когда меняешь прокладки, у них специальный съемник. Им надо выдергивать и заталкивать прокладки. Тут все получается на обжимках каких-то. Сейчас разберем, посмотрим. Так, ух ты. Ух ты, ух ты. Что мы тут видим? До да жутко страшного ничего я не вижу. Есть чуть-чуть налет какой-то беленький. Вот я его на ноготь собираю себе. Ну, не думаю, что это может стать причиной. Так. А нет, тут беленький налет этот везде под резинкой. Глясанек. Видишь, какая-то под резинкой. Угу. Угу. Так, что мы сейчас сделаем? Там у нас больше ничего нет. У нас получается канал входит. Здесь его запирает с этой стороны. этой стороны вот так подпружинивает ага то есть вот эта резинка это резинка уплотнения чтобы у нас не выдувало под вот эту гайку а само все что работает на курок то есть мы курок нажимаем извиняюсь не показываем мы курок нажимаем вот этим вот он открывает и запирает чисто конус в поронить в этом угу значит мы сейчас тут все дело это почистим аккуратненько помоем посмотрим чтобы не было никакого сора мусора но тут видно что мусор есть красный и эта хрень эта хрень стоит внутри вот туда то есть это изнутри идет дрянь и не исключено что вот частички вот этой дряни просто под вот этот клапан поналипали, их сейчас надо почистить помыть я уверен что ствол будет работать Безукоризненно Но вот это вот Это первый признак того, что внутрь попадал растворитель Хотя вот до этой резинки он Сильно не дошел Резинка получается по внешней части А протекала может быть чуть-чуть по внутренней Сейчас попробуем сделать И ради интереса разберем Сашкин ствол Которому уже лет так немало э -э Так, что нам нужно для работы Нам нужно Аккуратненько Перчаточки Стаканчик стаканчик хороший растворитель. Именно хороший. Это такая дрянь, которой промываю пистолеты. То есть я им не мою, я им промываю. Потому что он не дешевый. Закидываем туда все, что у нас есть металлическое. И это тоже по моему, это отдельно моему. Сейчас внутри там уже не осталось ничего из резинового паранитового. То есть я все кисточкой аккуратно, ёршиками там подмываю, все каналы повыдуваю. Помою ствол так в разборе. А здесь, здесь аккуратно буду быстренько мыть растворителем. То есть аккуратно промывать и продувать, чтобы сильно не замачивать резинку. У меня задача просто отмыть вот этот вот красный, видите, юбка внутри красная. А, извиняюсь, я вас обманул, это кольцо красное. Красное резиновое кольцо. Но оно тоже с небольшой грязью. Ну, не критично, так скажу. То есть грязь не критичная. У меня для этого дела специально, если себе покупал иватовский набор целый для чистки. Тут жесткие кисти, жесткие щетки, разные ешики по диаметру и жесткости. И самое главное, есть вот такие вот ершики которых отдельно хренди купишь. Саня, что ты с этим ешеком делал с белым? Куда ты его засол? Чего он такой убитый, а? Одноразовый ёршик. Зашибись, одноразовый ешек. Ты же, наверное, пихал его Нет. как не в себя. И вот такой еще есть ёршик. Он как раз у нас вот сюда четенько проходит и все нам почистит. Так, ну этот Саня уже убил ешек. Приступаем. Начну с вот этой штуки. Мочу только ешек. В принципе, вот этот весь набор, который я сейчас показал, его можно купить отдельно, то есть, поподбирать что-либо. Но тут в наборе из самого главного, сейчас покажу, есть вот такие вот иглы для чистки тонких отверстий в головах. И смазка, заводская смазка, это мы сейчас будем мазать уплотнительные колечки именно. Вот чисто из-за этого, по сути, я его и покупал. Все остальные кисти можно купить отдельно, это не есть проблема. Единственное, чего я не видел, это, ну, не видел. Я их не искал особо это у таких тонких кистей. Все остальное есть в наличии, беспроблемные всегда. Налет легко отмывается. очищается. Ну что там сейчас, Антис, свой тоже разобрал? Как тебе похвастайся? Что такое? На. Тебе вот этот крутить. Угу. Так, во внутрях. Во внутрях. внутрях пойдем большой щеточкой. И теперь его весь аккуратненько сполоснуть и быстренько обдувать. Тут я думаю все. Туда больше мы лезть не будем, кроме как чуть-чуть помажем вот той смазкой. Смазка специальная, не силиконовая, чтобы не было проблем. То есть это та смазка, которой завод упаковывает. Я сейчас на иглу посажу и иглой размажу. Лишнее я пойду выдаю воздухом, потому что тут много ее быть не должно. Иначе я человеку верну пистолет, а он у него будет плеваться с маской. что там не работает? Тут 5, а не ну, работает. давай, покажем. Это Санек разобр... <смех> <смех> разобрал свой. Ёлы-палы. Да, но смотри, но юбка, самое главное, что юбка, она прибитая ровненько. Это говнорастик, говнорастик зеленый. Это уже здесь. Это мой говнорастик. У него сухой остаток какой-то зеленый. На, откладывай. Сейчас будем отдельно мыть. Давай это этот соберу. Так, тут есть. Этот помазали. Откладываем. Углубляемся дальше. Меня очень сильно интересует вот эта вот штуковина. Ну да, с учетом, что у вот в таком виде он вообще и никаких проблем. Ноль. Ни нареканий ничего вот, нет. Вот юбочка, вот это главное, чтобы да, главное, чтобы юбочка была пришлепана. Но прикол в другом. Если бы это было сначала у человека, я думаю, он бы не молчал 4 месяца и сразу мне сообщил. А это произошло, ну, вот-вот. Просто пищи не лишу, что Ну, что-то попало, да, небольшое. Так оно еле. Я сначала вот ну, и не услышал. Пока, ну, уже не поднес, знаешь, поближе. Тогда четко ощутил. Ну, в латоньке вроде бы никаких проблем я не вижу, если честно. Ну нет ничего такого, что меня бы как-то смущало. Как вариант, можно попробовать, конечно, сейчас мы, по-моему, соберем это ее притереть. То есть зажать во что-то ровно крутящееся. И аккуратно, там, не знаю, 30-50 наждаком просто притереть. Но пока что этого не будем делать. Попробуем так, как есть собрать. Продолжаем все продуто. Сейчас тут аккуратно мажу чуть-чуть резьбу. Так, аккуратно вывинчиваем. Не забываем сразу поставить эту направляйку, чтобы мне потом не выкручивать уплотнитель иглы под башкой. Так, также затягиваю. Уверенно, но не сильно, потому что было довольно-таки не сильно затянуто. Так, так. Тут чутка кину смазки тоже. И наверное, чтобы оно все у меня ровно собралось по одной оси. Я так накину иглу, просто как направляющую. И сейчас подтягиваю. Есть. Далее открываем курок, чтобы под курком все было чисто. И чтобы люди были довольны. Давай. Все. Есть постоянное место подключим к воздуху и послушаем я -а. подключил четко слышно что не -а. так тогда пробуем сейчас притереть ее итак что мы имеем не помогла нам чистка клапана я его уже в дрель зажал чуть-чуть притер об 3000 наждачок Зажал их между собой, притер, ну как клапана притираю, знаете, по чуть-чуть так. Бесполезно, то есть звук такой же, все такое же. По логике вещей у нас травит под вот этой резинкой, потому что я, ну короче, есть доступ, когда его полностью закручиваешь все. Отсюда придавить пальцем, на, как бы нажать с обратной стороны на курок, ничего не меняется. Какая мысль? Сейчас я беру Сашкину вот эту вот резинку уплотняющую ее чуть-чуть помажу закручиваю и если проблема уходит то дело в резинке она у него была убитая да не могу я беру его клапан его э, пластиковый этот направляйку с резинками все закручиваю Внутри пистолета все чисто. Проблем быть не должно. Так, что-то я тупану. Окей. То есть я беру его клапан и его направляющую, а с этого пистолета беру вот эту направляющую. Послушаем, я забыл поставить под курок, но просто послушаем, получится ли что-то с этого или нет. Ну и все. То есть у меня сейчас звук травит вот отсюда. Тишина. Что это значит? Это значит, что у нас закончилась резинка там. Вот и прикол. То есть, что с ней произошло? Ты свой, я знаю, что... ну да да и оно, по нему зелёное, видно. Там mm. И а этот ну, растик. Да. Если этот растик ни хера с не делал, то что туда можно Что добавить? там можно было залить туда? Так она выглядит неплохо. Мы сейчас выкрутим и сравним просто твою и его. Выглядит она нормально. Если у меня даже на манометре резинки. Да у живу. тебя да, он на манометре резинки пораскисали. Непонятно, просто реально непонятно. Значит, корпус пистолета целый, потому что если бы корпус пистолета был где-то ушатан, если бы он там сам лазил, да, ну, твоя бы резинка тоже туда не стала. По Человечески. Тут же нет. Смотрим. Твои запчасти всего мы никак не перепутаем Они <смех> отличаются по цвету уже Да одинаковые, блин, резинки выглядят они одинаково Но твоя, получается, чуть-чуть плотнее становится Окей, так, твой пистолет я помыл, на, собирай Это твое, это твое и это твое Вот это вот забирай и все. А тут мы теперь что? У нас вариантов немного. Это ехать на рынок и искать просто разного типа уплотнительные кольца, подбирать, взять их несколько и методом тыка определиться, что с ним делать. Я сейчас позвоню хозяину инструмента и просто с ним поговорю. Если он готов ждать, то есть когда у меня будет время, я поеду поподбираю резинку. Борьба продолжалась. Враг не сдавался. Короче, я его победил. А, ничего не травит, ничего не шипит. А, поменял резинку, думал сначала на нее, Но, как ни странно, это оказалось не резинка. Ну, хуже не будет. А, что это было? Это был вот тот конусный клапан. Я уже не хочу разбирать, он и так бедолага, уже крученный раз 70, наверное. Вот тот конусный латунный или бронзовый, какая она, втулочка Которая входит в пластиковую втулочку Там, ну, в теории так, если выразиться С воздухом попал какой-то микромусор И он поставил точечку И вот пока я эту точечку не выполировал дрелью На отдельно снятом этом механизме Применяя разные пасты и доводя ее аж до самой маленькой Потом до вазелина вот этого технического, чтобы мазать было бесполезно какие-либо действия. То есть также подшипливала. Я думал сейчас поставлю прокладочку, ага, перестанет. Куда там. Ничего не перестало, все так же, как шипит, так и шипело. Сейчас покажу просто, что работает. Дабы, так сказать, быть не Не страшно. как бы все. Все отлично, все хорошо. Поэтому сейчас выкручу этот, ну, еще раз разберу, подтяну вот этот конус и закручу все обратно. Все готово. А изначально казалось, что это там, наверное, под резиночкой какой-то мусор. Нет, это с воздушной системы где-то прошло какое-то загрязнение. Потому что если бы это было изначально, то есть заводской брак дефект, он бы травил со старта. А поскольку этот дефект приобретенный, то это значит механическое повреждение какое-то у нас зашло по шлангу туда, вовнутрь. А Из-за этого выбраковывать пистолет и все остальное, ну, нельзя, потому что куча образцов, просто реально десятки стволов таких проданы, ни у кого никаких проблем нету. Одно только но. Не замачивать его вот так вот Головой вниз и растворители надолго Потому что вот та резиночка Раз-два, которая тут есть Они могут раскиснуть, разбухнуть И прийти, так сказать, в негодность Но их поменять Вообще никакой проблемы не составляет С проблемой разобрались Теперь вживую знаем, что надо да как Единственное, куда я еще не лазил Это в этот клапан ну Он регулирует факел Тут все у человека вроде ровно Да и пистолет новый Нефиг туда лезть а так устройство примитивнейшее, простейшее. Ствол вообще классный, мне очень нравится. Всем пока.